Друзья, привет! Сегодня я покажу упражнение для избавления боли в запястье при опоре. Первое упражнение. Для этого нам понадобится резинка. Мы ее одеваем на запястье, ставим руку в положение опоры, допустим, на подоконник. После чего мы оттягиваем резину и начинаем сгибать, разгибать запястье. Важный момент. Не должно возникать боли. Если вы чувствуете боль, попробуйте натянуть больше и посгибать, поразгибать руку. Делаем таких 15 повторений в двух подходах. Для следующего упражнения нам понадобится гантелям. Мы садимся на стул и начинаем сгибать, разгибать кисть. Опускаем гантель на пальцы, потом скручиваем кисть, поворачиваем. Опускаем кисть и опускаем на пальцы. Следите, чтобы в этом движении участвовали все пальцы, а не только указательные и средние, что часто бывает. Друзья, в этом упражнении важен вес. А, берите для начала 2-3 килограмма и по мере того как вам будет становиться легко увеличивайте вес на 1 килограмм делайте таких 10-12 повторений в трех подходах. следующее упражнение с палкой нам нужно взять достаточно э, длинную палку например это может быть швабра мы держим руку под углом 90 градусов и начинаем медленно поворачивать палку в стороны друзья следующее упражнение у нас на отведение-приведение в кисти. Мы опускаем палку и поднимаем палку. Делайте это медленно, подконтрольно. Чем дальше вы будете браться, тем будет сложнее. И еще одно упражнение для активного разгибания в запястье. Руки в позицию молитвы и вам нужно тянуть локти к потолку. Делайте таких 15 повторений, не должно возникать существенной боли.